Ребята, всем привет! С вами Ярослава Громакина. Сегодня я покажу вам, как можно заменить краску вот в таком картридже Panasonic. Извлекаете картридж, покупаете краску. Вот здесь, смотрите, сбоку есть такая штука. С помощью нее мы откроем его. Вот. Внутри ничего нет. Все закончилось. Затем берете краску. В данном случае вот я нашла такую... На самом деле, какая там не краска, там пыль такая черная. Называется краска тонер. И к нему идет нервный стаканчик. Так вставляете и засыпаете. Всю банку. Ой. Ну, вот, в принципе, у меня все на этом. Могу видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!